Я перестаю <Berlin> понимать тебя, да. понимать тебя, да. понимать тебя, да. понимать Перестаю да. понимать тебя, понимать да. тебя, понимать тебя, перестаю перестаю понимать тебя, понимать тебя, понимать тебя, понимать Перестаю понимать тебя, понимать тебя, понимать тебя, перестаю перестаю. Твои глаза просят меня уйти, потерять тебя, больше не найти. От любви до ненависти до пути. Мы выбрали короткий, чтобы не сойти с ума Тебе нужна сумма Я знал это сначала, но не верил, знаешь, думал Мы уплывем туда, где заливает светом луна Что-то пошло не так, теперь не слышно даже гула Я перестал смотреть на твою талию Перестал болеть тобой манию, Перевела что-то по незнанию Ну да, до имена вместо любимых, любимых. Холод сменил тепло, мы не людимы, не людимы. представить что-то не хватает силы, не могу этого сделать, не могу врачили силы. Не могу. В твоем распорядке я не местный, местный, местный. Весь мир, но я не с ним, не с ним. Город за окном, улица весне. Город из домов с болью не осталось ни с них. Я перестал смотреть на твою талию, талию. Перестал болеть тобой манию, манию. Перебило что-то по незнанию. Прощай, до свидания.